Мы все под Богом в этом мире ходим, мы все по жизни ищем благодать, но смерть порой бессовестно находит частицу сердца, чтобы душу рвать. Глядитесь в эти лица, люди, в предутренней заре бессильно мать, дитя глазами в душу смотрят люди, и горше горя бесконечно пать. Мы все хотим все лучшее от Бога, мы все хотим Причастие в душе. Но в тот разрыв ушла его дорога. И сердце матери здесь порвано уже. Кто заглянул в ее больное сердце? И кто спросил, за что, зачем и как? Душа ушла в разрыв. По жизни вечной с мольбами сердца нам не совладать. Он так спешил любить по жизни люди. Он доброту души нам отдавал. Он так хранил тепло людей, что любит. Что слов прощальных... Маме не сказал. Глухой стеной всегда душа в изломе, И свет луны нам не согреет путь. Но здравствуй, Женька, Мы всегда с тобою, И память сердца нам не обмануть. Да грань за гранью, в этом мире, до грань за гранью, где в нем глаза, Там сердце матери слезою окропилось, Ведь срока нет, у той беды всегда. Таких, как он, нам не забыть по жизни, их свет как скорбь. Душа всегда жива, пусть будет пухом им земля отныне, Пусть подвиг их в скрижалях на века. Пусть вновь и вновь заря в наш мир приходит, Пусть вновь и вновь на сердце тает лед, Война как сон, пусть в прошлое уходит, Пусть вновь родится мир, где светом будет он.